Здравствуйте, дорогие родители! Сегодня я покажу вам, как легко и просто сделать своему малышу общеразвивающий массаж. Массаж малышу стоит делать после утренних процедур или днем, когда у малыша хорошее настроение. Перед массажем важно подготовить пеленальный столик, специальное масло и теплую пеленочку. Также очень важно, чтобы вы не нервничали и были в хорошем расположении духа. Ребенок чувствует ваше настроение. Приятная и спокойная музыка или веселая детская песенка поможет настроиться на положительные эмоции. Перед массажем помойте смылом руки и согрейте их, так как холодные руки могут испугнуть малыша. Ну и можно приступать. Начнем с ручек. Чтобы малыш расслабился, начнем массаж именно с поглаживания. Вложите свой большой палец в ладошку ребенка, а второй рукой поглаживайте его руку от плеча к запястью. Вот таким вот образом. Если малышу уже исполнилось 3 месяца, помимо поглаживания можно также использовать такие массажные манипуляции, как вибрация, разминание или растирание. Также стоит запомнить, что все движения стоит выполнять от периферии к центру. Это упражнение особенно важно для деток, до трех месяцев, так как их мускулатура находится в состоянии физиологического напряжения. А это упражнение поможет им расслабиться. После того, как вы сделали массаж двух ручек, можно приступать к ножкам. Для того, чтобы первые шаги вашего маленького чуда были уверены, очень важно тренировать мышцы ног. Несложный ваш массаж стоп поможет укрепить их. Возьмите свою ладонь стопу малыша. Другой рукой нарисуйте на стопе восьмерочку, начиная от пальцев и заканчивая пяточкой. Вот таким вот образом. А другой рукой можно сделать несколько упражнений. Поглаживаем. Аккуратно нажимаем зону около пальчика, пяточку. Вот так. Вот. А затем аккуратненько массируем ногу, аккуратно обходя коленный сустав. Вот таким вот образом. Закончили. Также а -а -а. следует повторить и вторую ножку. Далее выполняем массаж животика. Массаж животика улучшает процесс пищеварения и является отличной профилактикой коликов. Вначале помассируйте живот по бокам, вот таким вот образом. А затем поглаживайте его по часовой стрелке. Главное не нажимать сильно, очень сильно. Если вы чувствуете, что ребеночку уже стало легче, можно приступать к массажу спинки. Убираем на спинку. Вот так вот положим аккуратненько. Чтобы у ребенка был крепкий позвоночник и правильная осанка, стоит особое внимание уделить мышцам спины. Сначала легко погладьте малыша от шеи к ягодицам. Затем от позвоночника к бокам, вот таким вот образом. Также стоит обратить внимание к ягодицам. Делая массаж, очень, очень важно не давить и не массировать в области сердца, печени, лимфатических узлов, под и коленами. Избегая этих зон, но вы не нанесете малышу ущерба. Все. Если вы чувствуете, что сделали достаточное количество раз все упражнения, можно считать, что массаж окончен. Спасибо за внимание.